Ишь ты, понакупали квартиру, лифт своим барахлом заняли, а я за них пешком спускалась. Ой, да спускаться-то со второго этажа, а люди, может, хорошие. У жена такая симпатичная, поздоровалась да. Все они сначала хорошие, а потом храны закрыть забудут и тащи веры ведра. Принимай работу, командир. Может быть премию выпишешь, как для себя тащили, даже квартиру занесли. Плом договора 6-4. Доставка мебели производится до места в квартире. Так что тебе на работе премию пишут. Ты букваец. <свист> Я юрист. Ну, как? Ой, отлично. Но за навесками гораздо уютнее. Ну да. Папа, а где будет мой гараж? Папа, где будет наш гараж? Иди сюда. А мы сейчас пойдем в твою комнату и все там обустроим. Ура! Дровосек взял топор и пошел в лес. И шел он долго-долго до самой ночи. Мама, а ты завтра сразу же и садик. А что такое? Я там никого не знаю. Но я немножко с тобой побуду, а потом мне на работу нужно будет идти. У тебя друзья скоро там появятся. Все наладится. раз оказалось такой, как мы мечтали. И дом, и район. За наши мечты. Какая у нас следующая мечта? Чтобы ты ушла из своего агентства. Но это работа не для тебя. Хорошо, как скажешь. Это чтобы Дениску не разбудили. Узнаешь? Да, узнаешь. Вас можно пригласить? Можно. Наша машина совсем сломалась. Я не знаю, сынок. Ну и долго стоять будем. Я... Н Надя? Андрей? Фу, вот так встреча. Скоро, а то мы с садик обознаем. Скоро, скоро. У меня вот машина заглохла. Я не знаю, как быть. Открой капот. Да, сейчас. А ты здесь как? Я здесь живу. Три дня уже, вон в том подъезде. Да ладно? А на каком этаже? Пятый. А я на девятом. Получается, мы соседи. Получается так. Заводи. Спасибо тебе большое за помощь. Да не за что, соседка. Это твой? Мой. Поздравляю. Замужем? Замужем. Андрей, прости, мы в садик опаздываем. Да-да, конечно. Спасибо, пока. Так. Так, так, так. Это я понял. А вот здесь Автобус. Какой будет? Большой, комфортабельный. Я имею в виду, какой марки. Я не знаю, разные бывают. А надо бы знать. А то подсунут какую-нибудь развалюху. Наша транспортная компания проверяет каждый автобус перед каждой поездкой. Да знаем мы, как они проверяют. Теперь, что касается Ярославля. Окно в номере на Волгу выходит? У вас днем экскурсии, вечером праздничное шоу. Вы будете возвращаться в номер очень поздно ночью. А я хотел бы полюбоваться волжскими просторами на рассвете. И хорошо бы, чтобы балкончик был. Вы будете выезжать из номера до рассвета. Зачем вам балкончик? Извините, ради бога, Надюш, можно тебя на минуточку? Да. да. Иди вниз в кафе, и жди меня там. Я разберусь. <клес> Вы сказали балкончик? Да. Не проблема. Я сегодня своего бывшего встретила. Да ты что? А мой соседи Живет в моем подъезде. Мы теперь каждый день будем встречаться. Не драматизируй. Угу. Я своих соседей по площадке месяцами не вижу. Уверена, с тобой будет то же самое. Угу. Надеюсь. Что у вас сегодня был на обед в садике? Картошка с и рассольник. Ммм, вкусно? Угу. Ты все съел? Да. Молодец. М -м -м -м. Молодец. Секундочку, подожди. Да, Полин. Так. Так. Молодец, правильно все сделала. Не показывай ему никаких документов, никаких встреч. Скажи, увидимся в суде. Да. Умница, на связи пока. А кто это, Полина? У вас новоработник? Да, шеф привел. Мы думали, блатная. Слушай, оказался хороший юрист. Я без нее теперь без рук. Да? Да. Ой, Полинка, платье отпад. А ты что, на вечеринку с медведем пойдешь? Давай выпьем. Выпьем? Ну ты просто красотка, все мужики твои. А мне одного хватит. Симпатично, умную и перспективную. Но ты говорила, он вроде женат. Егор, ну не так быстро! Слушай, ну мы задержимся. Что, ладно? Да. Голова закружится. Лена! Здравствуйте! А? Здравствуйте Привет, чип -чип Привет, Петя! Привет, мой хороший! Ну, да, минут через будет. Спасибо, что выручила. Ой. Егор! Что? Надежда! ну ты мне сказала, это юбилей компании. Да, юбилей. Я правильно понимаю? Ну? Да. Ну ты представляешь, какие там все будут? Лена. А ты прости меня. Это любимое Петина на платье. Все остальное не важно. Понятно. Что? Подожди мне одну секундочку. Что? Не хватает одной детальки. Ямиду. Куда? Жди ты? меня здесь, Ямиду. Лена. Подожди. Добрый вечер! Привет! Знакомьтесь, это моя жена Надя, а это моя коллега Полина. Очень приятно. Взаимно. Красивая брошка. Это бижутерия? Да нет, ну что вы, это настоящая старинная. Простите, я не заметила. Помочь очень идет. Спасибо. У Нади прекрасный вкус, я без нее даже рубашки боюсь выбирать. Петя! Я вас оставлю. Что вы будете пить? Апельсиновый сок, я за рулем. Пожалуйста. Благодарю. Чудесно иметь такую преданную жену. А вот мне кажется, придется вызывать такси. Неужели вас некому проводить? Увы, принцев мало. А на меньше я не согласна. Зачем же обязательно принц? Главное, чтобы вы любили друг друга. А у меня любовь, любовь и принц все вместе будет. Спасибо. Извините, мне нужно позвонить. Алло, Лен, здравствуй. Как там, Денис вас не сильно замучил? Ой, да ты что, Надюш, они весь вечер только играли друг с другом. Я даже фильм спокойно могла посмотреть. Ну, расскажу, вас там как весело, для меня никого нет. Нет, пока, ну я все помню, не волнуйся. Спасибо тебе за брошку, она имела успех. Завтра тебе все в подробностях расскажу. Ладно, пока. Ну все, пока, целую. Вечер удался. Ты было великолепно. Да, милый мой, ты тоже был в ударе. Особенно, когда ты танцевал с Полиной. Кстати, как тебе, Полина? Честно? Mm -hmm. Не очень. Почему? Мила улыбается, вежливо говорит. А в глазах подвох. Ну, какая-то фальшивая. Да? Мне кажется, ты ошибаешься. Ну, может быть. Тебе виднее. Ты же с ней работаешь. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Добрый вечер. Представляете, в подъезд попасть не могу, ключи забыла, а жена Крозлов в гости уехала. Пойдемте. Прошу вас. Как машина? Больше не барахлит? Нет. Петь, познакомься, это Андрей. Наш сосед помог мне сегодня с утра с машиной. Mm -hmm. Петр. Андрей. А что у нас с машиной? Да. Похоже, рельеф стартере нравится. Я вообще-то в сервисе работаю. Так что? Приезжайте, починим по-соседски. Mm -hmm. Спасибо. Даже неудобно как-то. Вы знаете что, вы приходите в гости. Ну, прямо со всей семьей, вроде как на новоселье. С удовольствием. Угу. Заходи. Я не понимаю, зачем ты его пригласил? С какой стати? Ну, а что здесь такого? Ты первый раз видишь человека, сразу приглашаешь его в дом. Даже у меня не спросил. Да ладно тебе. Он же тебе помог. Да вообще, видно, нормальный мужик. И вообще, с соседями надо дружить. Петь, я должна тебе признаться. У нас с Андреем был роман. Мы встречались три года. Прости, что я... Встречи. Похоже, наши случайные встречи становятся привычки. Не так не кажется. Ты рассказала своему мужу о нас? Еще нет. Давай сделаем вид, что мы обо всем забыли. Надя, Надюш, зачем ты так? Не надо мне так называть. Хорошо, прости, не буду. Это твоя любимая? Я не ошибся? Уже нет. Мои вкусы изменились. Закончим на этом. Настя, знаешь, я я много думал о нас и извини, я сейчас. Да, слушаю. Нет, я же сказал, этот заказ в первую очередь. Да. Тебе деньги кто хватит? я или Игорь? Ну вот и все, значит, слушай меня. Да, первую все молодец. Надюш, я в воздуху вышел подышать. Я скоро вернусь. Надь! Надь! М -м -м. Кролик обалденный! Дадите рецепт? Конечно! М -м. А я вам дам рецепт пирога своего сибирского с рыбой, вам очень понравится! У, -м -м. У меня есть тост! Давайте перейдем на ты! О чем мы выкаем-то? Все-таки соседи, нам вместе жить. За дружбу, домами и людьми. Я пойду чайник поставлю. Mm -hmm. Подожди, Рано еще. А мне нужно сервис еще найти. Mm. Тебе помочь? Нет, сама Королеву. Позвольте поцеловать ручку ее Отстань, ты с ума зашел? хорошо, что мы с вами познакомились, а то я здесь вообще никого не знаю. У тебя что, совсем нет здесь друзей? Mm, ну, все мои друзья далеко, за пять тысяч километров. Ты, наверное, даже не слышал о таком городе. Я из Малой Ляли. Откуда? Начнем все зато, Надеж. Блин, если ты ни о чем не пожалеешь. или для тебя все сделаю. <сёк> Андрюш, представляешь, как только скажу откуда, обязательно переспрашивают: из малой ляли-ля-ли. Ляли. Это маленький сибирский городок. <сёк> Подожди, это да как же твоих тогда земляков э, нужно называть? Э, э, э, Ля-ляне? <сёк> или. Для uh -huh. <смех> лечить. <Лили> <смех> Может быть, для <смех> Ой, не смеши, я даже не думала как. Свет, ты сходи на кухню, Надя, помоги. Mm. Хорошо, Андрюш. <смех> <смех> <смех> ну что? <смех> Давай за любимый жен. За красивых женщин. <смех> Тоже вариант. хорошие люди, правда? Простые, ничего себе не строят, прям как у нас. Помолчи, а? а? Они тебе не понравились? Они то мне понравились, а вот ты. А что я? Что-то не так? Что ты можешь так? Просто я старалась. Ладно, хватит нюни разводить, лучше унеси. Слушай, что за пошлая блузка на тебе, а? Мы же вместе покупали, ты сказал ничего. Ничего, по квартире шастать и мусор выносить. Но не в гости сходить в этом позориться. Сказал бы. Я бы что-нибудь другое надела. А что другое? Все же все вещи одинаковые. Дешевка. Слушай, денег на тебя не жалею. Одеваешься, как уборщица из супермаркета. ля -лянка. Еще здесь. Ты домой едешь? Да, сейчас письмо в Леспром отправлю поеду. Здорово. Ты меня до метро не добросишь, а то у меня машина сломалась. <свист> Нет проблем. Это, это не сервис. Это черт знает что. В прошлый раз они мне машину две недели чинили. Пришлось на такси разоряться. Слушай, у меня сосед работает в автосервисе. Хороший мужик. И сервис, кстати, неплохой. Я звонил, узнал. Хочешь я с ним поговорю? Ты меня так выручишь. <свист> Ну, хорошо. Да, ты, ты мне только до метро доброси. Да я тебя до дома доброшу. Красивые девушки и звезды на метро не ездят. Подожди. Поехали. Уютный двор. Угу. Можешь зайдешь? Я тебе кофе угощу. А ты неудобно как-то, все-таки не близко от меня живешь. Нет, спасибо, я поеду. Что? Жена дома заждалась. Да, ужин стынет. Слушай, мне кажется, тебе лучше не говорить, что ты меня подвозил, потому что у меня такое ощущение, что я не понравилась. Все это ты взяла? Женская интуиция. Очень жаль, потому что я хотела ее кое-чем попросить. О чем? Да у меня родители давно мечтали о путешествии по Волге. Я хотела сделать им подарок на юбилей. Думала, Надя сможет им что-то подобрать. Поможет. Подберет. Вот, встретитесь, поговорите, она обязательно подберет. Подвела тебе твоя женская интуиция. Ну, раз ты такой уверен, я... Я соглашусь. Поеду. Давай, пока. Пока. Серег, ну что там? Надо на диагностику загнать, чтобы точняк был. Ну, давай, загоняй. А мы ну пока кофе -то пьем, если вы не против. Я с удовольствием. Прошу. Спасибо. И много у моего соседа таких красавец коллег <смех> Таких я одна. Но остальные тоже ничего. Mm. <смех> я бы в такой оранжерее не выдержал. А как Петр? Не того? Строго между Петя Кремень. Петя любит свою Надю, как и мое Она того стоит. Готово, Андрей Степанович. Как? Так быстро? Для особых клиентов у нас особый подход. Да, пошел? Да, зайди ко мне через час. <смех> ну что, можем забирать машину? Я, я вам очень благодарна. А можно я стану вашей постоянной клиенткой? Почту за честь. Прошу. <смех> Спасибо. Ты прости меня, я на кухне немного того что совсем голова закружится. Хорошо. Кстати, насчет машины, ты подгоняй, мои ребята все починят. Да у меня в сервисе тоже хорошие ребята. Пойдем знись, а то в садик опоздаем. Чем дальше, тем труднее. Как быть, не знаю. Молчать надо. Тем более, что поезд уже ушел. Ты расскажешь, Петра резонный вопрос. А почему раньше молчала? Ну да. Это меня и останавливает. Да как на он Петру понравился. Они договорились, что в следующие выходные мы идем к ним с ответным визитом. Я с ума сойду. Здравствуйте. Здрасте. Андрей, у тебя совести совсем нет? Ты теперь на работе мне будешь доставать? Нам нужно поговорить. Пожалуйста. Последний раз. Ты хочешь, чтобы я ненавидела? Ну пойдем. Здравствуйте. Мне нужна Надежда прикол. Вы, вы знаете, она вышла ненадолго. Но вы можете ее подождать, присаживайтесь. Вы знаете, у нас внизу есть отличное кафе. Хотите, там и подождите. Да, вы знаете, так будет гораздо лучше. Не случайно мы встретились. Не случайно соседями стали. И что, теперь ты хочешь, чтобы я ушла от мужа и бросилась тебе на шею? От мужа можешь не уходить. Андрей, ты хочешь, чтобы я стала твоей любовницей? Нать, ну, что за предрассудки? Вспомни, как нам с тобой было хорошо. Давай вернем это. что ты что, рехнулся? Я тебя не люблю. И я не стану твоей любовницей. Тебе это ясно? Мы обо всем договорились в последний раз. Подожди. и страсти только что видела. Значит, получается, у нас два Ромео и одна Джилет. Так? Ты как здесь оказалась? Почти случайно. Но теперь думаю, что это судьба. Значит, Надя не сказала Петру о вашем романе. Для нас очень хорошо, просто замечательно. В каком смысле для нас? Сейчас поймешь. Я люблю Петра. Я очень люблю Петра, я считаю, что мы идеально подходим друг к другу. А он бедняжка живет с Надей и думает, что счастлив. Сочувствую. Я тут при чем? Ну, я так понимаю, она тебе, типа, мягко говоря, сказала, А как не стыдно такого мужчины. Не хочешь ее наказать? Что ты имеешь в виду? Пока вы тут ворковали, я все буду. Нужно скомпрометировать Надю в глазах Петра. Ну, у вас опять начался роман. Когда он тут поймет, он ее бросит. Она прибежит к тебе. Но ну, ты уж сам решай, что с ней делать. Ты знаешь, хорошая идея. Мне нравится. С чего начнем? Думаю, с вашим прошлого. Я только что говорила с Гаврилом. Лиспром отказывается от встречного иска к Дельте, А это значит... да <рисовать> <"Мы> победитель. <пылосит> <пылосит> так, в курсе? Нет. Ну так быстро к нему. Гонец, приносящий хорошую новость, что получает? Премию. <пылосит> <пылосит> Алло, дурагентство. Алло, девушка. Девушка, срочно нужно две путевки на Луну. У вас есть? Наше агентство занимается только внутренним туризмом. К сожалению, Луна пока в состав России не входит. Ты чего такой возбужденный? что случилось? Слушай, мы дело выиграли. Очень важное и очень сложное. Я тебя поздравляю. Я, я очень рада за тебя. Ты приходи сегодня пораньше домой. М? Давай вместе отметим твой успех. Я с Ацили приготовлю. Хочешь? Конечно, хочу. Только... Слушай, я задержусь. Народ в ресторан собирается. Хотят отметить победу. М -м -м -м. Петя, а тебе обязательно идти? Ты с Денисом давно не играл. Слушай, как-то неудобно. Но я же это дело вел, ты понимаешь? Слушай, я ненадолго. И, Дениске, скажи, что я обязательно с ним сегодня поиграю. И про Сациви не забудь. Хорошо? Все, я тебя целую. Пока. До вечера. У меня есть тост! Да не, да не! Ребят, за нашу команду! Мы самые лучшие! Ура! Боже мой, прости, это случайно что теперь делать ничего страшного так ребята я мысленно с вами я в туалет посушить а! <связать> <связать> <связать> спасибо приедет скоро скоро мой хороший хочешь я тебе сок налью? да я пропал у меня пять неотвеченных вызовов от жены а я обещал сегодня быть пораньше брось старик ты же говорил что у тебя мировая жена а мы сейчас проверим Ничего, ничего, не волнуйся. Сейчас все исправим. Ну как? Абонент не отвечает или временно недоступен. Ну, да ладно, Петя. Ну что ж теперь? Оставайся. Вот поверь мне. Хуже уже не будет. Петя не может, но жена строго заругает. Кого? Кто? Давай, наливай. Ну, это другое дело. <схот> это по-нашему. За настоящих мужчин. Ура! Ура! Родна! Давай, тихо, тихо. тихо. Осторожно. Тихо. Осторожно. Сейчас мы по такси. Да. тебя давай. Хорошо? Да. Вот так, Подожди, да. Давай, я тебя поставлю. Умница, Все. Стой, стой, стой, только не падай, не падай. Все, О, Такси, стойте, стойте. стойте! О! Такси на зубровку! Давай! Да. Поддержись, держись. Подожди, осторожно. Прошу. Осторожно. молодец. Давай. Нет, я первый... Я тебя прошу, головой не ступишь. Хорошо. Прошу. Да. Да. Да. Осторожно. Подожди. Все, дайте. Денис, сынок, ну ты гаста, сбавь немножко. Пап, mm. ты заболел. И поэтому сегодня на работу не пошел. Нет, у меня сегодня выходной, но я заболел. Да. А где ты был вчера? Mm, в ресторане я же тебе говорил. Денис, иди в свою комнату мультики, посмотри, мне нужно с папой поговорить. Мам, не обижай. Папа, он же болеет. Хорошо. Это что? Полина весь вечер сидела рядом, это ее дух. Я так и думала. А помада? Что было вчера? Ничего. Отметили и поехали домой. С кем поехали? С Полиной? А, да, завезли ее, а потом разъехались по домам. И по дороге она тебя помадой испачкала? Слушай, я ничего не помню. Петь, она к тебе липнет. Ты объясни как-то. Или она тебе нравится? Нет, ну Полина, конечно, девушка эффектная, но мы с ней коллеги не более. Это ты так думаешь? Ой. Здорово, сосед! О, здорово. Не забыл? Завтра мы вас ждем. Угу. Кстати, чего пить будем? Ты че, на работе вчера перебрал. Сегодня с утра Надежда всех собак спустила. Так что я даже не знаю. Я бы с радостью, но Надя, думаю, вряд ли придет. Понятно. Жалко. У Меня Светка уж тесто поставила. Поговори, может отойдет. Хочешь, я тебе свою на помощь пришлю? Не надо, я попробую сам справиться. Это я. Ну что, клиент созрел. Они с Надей, похоже, крепко подцапались. Так что сейчас самое время. Лови фотки. Что? Какое? О том, когда будет слушаться наше дело. Ты мне сам сказал, что они тебе утром напишут. Да, прости, забыл, закрутился совсем. Так, получил или нет? Нет. Спасибо, что напомнил, я им сейчас позвоню. Петь, что-то случилось? Все нормально, просто душно. заботятся обо мне. Это было еще до нашего знакомства. Это было очень давно. А сейчас началось сначала, да? Ты думаешь, у нас роман? Нет. Почему ты мне ничего не сказал? Я хотела тебе сказать сразу же в тот же день, когда я первая его встретила. Потом, потом я боялась, я боялась, что будет поздно, что ты будешь ругаться, а потом мы поссорились. Если человек хочет, он ищет возможности. Если нет, отговорки. Мы не любовники, Петь. В нашу жизнь. Когда мы встретились, ты ничего не спрашивал. И, и я тоже. Прости. Я тебе правду говорю. Я не вру. Прости. Пожалуйста, я тебя очень люблю. Садись и пристегнись. Вить, скажи мне только, ты меня простил? Простил, простил. Ты умеешь убеждать. Ты самый лучший муж луч на свете. Пойдем кофе выпьем. Я не хочу, спасибо. Олега, вы мне не нравитесь. Вы случайно не заболели? Случайно. Случайно. Все случайно. Соседи, встречи. Петь, ты второй день сам не свой ходишь. Дома проблем. Да нет, все нормально. Слушай, я, наверное, пойду домой, я не работник сегодня. Ты знаешь что, ты, ты оставайся за меня, ладно? Секунду. Свет сказала, что ты обещал ей рецепт какого-то вкусного кролика. Хорошо, сейчас. Значит, это не ты точно? Да клянусь тебе, не посылал я Петру никакие фотографии. Да я даже адрес его не знаю. Ну, откуда тогда они взялись? Да говорю же, не знаю. Слушай, они же у меня в соцсети на страничке висели. Пхи, Я до лет сто уж не заходил. Наверное, кто-то их скопировал оттуда и отправил. Дурородая. Да, разные люди бывают. Неужели они хотели таким образом расстроить наши отношения с Петром? Привет. А, Андрей приня... пришел за рецептом. Света его послала. Рецепт нашего вкусного кролика. Вот нашел Привет. Ну что, как кролик получился? Вкусный? Какой кролик? Я сейчас вообще не до кролика, честное слово. Подожди, Андрей вчера приходил за рецептом, сказал, что ты его послала. Нет, никого я не послала. Скорее, он мне скоро пошлет. Ну ладно, я Ты чего домой не идешь? Кассацию срочно нужно писать, клиент торопит. дело? Дай помогу. Не надо, я, я сам справлюсь. Нет никакой касации. Что с тобой? Тебя в последнее время как бы подменили. Ну скажи мне, может друзья. У моей жены любовник. Подожди, я, я сейчас… Она же тебя так любит. Ну видимо уже не так. А ты уверен насчет любовника? В постели я их не видел, но некоторые факты имеются. ты узнаешь, что Андрей? Как? Ваш сосед? А когда? Не успели. Кресло. Так, так, подожди. Я тогда не придала этому значению, но когда я приезжала к Наде за путевками в ее агентство для родителей, я видела их с Андреем в кафе. Да, они что-то бурно обсуждали, я еще подумала, так мало знакомые люди не могут разговаривать. Странно, она мне ничего не сказала. Хотя этого следовало ожидать. А как это она объясняет? Да никак, она все отрицает. Послушай, я ей не верю. Советы, что делать? Надо подумать. Одно из знает точно. Тебя сейчас одного оставлять нельзя. А то ты совсем светнешься. Поехали ко мне. Домашняя атмосфера и дружеская обстановка. Это лучшее лекарство. Серьезно. Я тебя прекрасно понимаю. Я тоже пережила предательство. Он меня не просто обманул. Он меня в грязь отдал. Не думал. Ты даже не представляешь, чего мне стоило вернуть себя к жизни. Да. Петь, а ты куда пропал? У тебя все в порядке? Да, все хорошо. А когда ты вернешься? Скоро. Почему ты так говоришь? Тебе неудобно? Ты где? Я же сказал, скоро приеду. Ладно, все-все, я, я тебе больше докучать не буду. Просто приезжай поскорее мы с Денисской очень по тебе соскучились, угу. отлично. Ты же не извинил? Да. Полинка, спасибо тебе за все. Я поеду. Свет. а… Здравствуйте, тетя света. Привет. Денис, иди на горке покатайся. Ладно? Хорошо. Все, цвет мне света надо поговорить. Что случилось? Свет. Ну, ты со мной поговори, может, я чем-то помочь смогу. Ладно, все, хватит плакать. Давай рассказывай. Что случилось, но? Ну? Это что такое? Это что? Андрей? Никак бы таким раньше не был. Я же все для него делала. А ему все не нравится. Сначала грубил, вот. Я не хочу так больше жить. Сейчас вышла на балкон, смотрю вниз и думаю, еще пару секунд и все, кончится. Так, стоп, Свет! Ты что такое говоришь? Ну-ка брось! Свет, послушай меня. Хочешь, я с ним поговорю. Правда? Да. Ань, честно? Ань, мне кажется, он тебя послушает. Хорошо, хорошо, я поговорю. Ты только успокойся. Эти мысли про балкон брось. Ясно? Ты меня поняла? Да. Надя, как я рад тебя слышать. Давай без этих глупостей, я звоню тебе по делу. Нам нужно встретиться и поговорить. Это касается света. Ты сегодня сможешь? Для тебя я всегда найду время. Давай встретимся в торговом центре в начале проспекта. В кафе. Часов пять. Договорились? Ну, подруга, ты попала. Надо было по-хорошему соглашаться. Петь, ты не прав. В процессе на 30 миллионов мы ложануться не можем. Да ошибся. И до совершенно справедливо передал дело Диме. Ошибся, потому что да. в голове дурдом. Точнее, дома. Так нельзя. Ты себя угробишь. Ладно, все. Ведь подожди. Вообще-то у меня тебе на просьба есть. У меня опять машина в а ты мне не поможешь. Помогу. Привет, от тебе. Твои любимые. Это лишнее. Я пришла с тобой поговорить насчет света. Она на грани самоубийства. Да глупости. Она все выдумала. Пожалуйста, прекрати над ней издеваться. Она ни в чем не виновата. Она тебя любит. Она совсем не глупая. Искренняя женщина, ну. Но... Да меня от ее искренности уже тошни. А зачем ты тогда женился? Властяцкая жизнь надоела. А вон и мой магазинчик. Да, вроде молодая, верная, любящая хозяйственная. Цени. Да оцени уже, надо ей. пожалуйста, давай не здесь. Нет, Дома не здесь. разберетесь. Пожалуйста, петь, петь, петь, пойдем. Пойдем. Петрушка, вот бесполезно разговаривать. Если я хоть раз еще увижу слезы на ее лице, или тем более синяк, я просто пойду в полицию. Расскажи лучше про себя. У вас с Петром проблемы, да? Мы ну, просто вчера столкнулись на улице, так он едва кивнул. Ревнуешь, что ли, от того? У меня умный муж, и он не доверяет. Петя, слушай, мы встречались из-за Светы. Угу. Для того, чтобы решить, как от нее избавиться, да? Чтобы она вам не мешала? Нет, все не так. Все, я... Я не хочу тебя слушать. Я тебе не верю. Хватит держать меня за драка. Денис! Сынок, иди ко мне. Сынок, я сейчас буду жить в другом месте. Но мы с тобой будем видеться. М? Я тебя очень люблю. Пока. Мам, а почему папа больше не хочет жить с нами? Денис, ему сейчас очень тяжело. Мы нужно по домой без нас. Но это временно. Ну, не волнуйся, у нас все будет хорошо. Все наладится. Ой, это тяжело. в эту квартиру. Лена, я не знаю. Я решила, возьму отпуск на пару недель. Побуду с Денисом. Потому что ему сейчас очень тяжело. Сама как-то в себя приду, разберусь, вообще как дальше жить. Ну и правильно. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, к вам. Вот, сувениры вам из Ярославля. Ой, ну. Поездка была замечательная, все было организовано до высочайшего удара. Мы очень рады. Приходите к нам еще. Ладно, Лена, я пойду. А, ну хорошо, давай, Надюш. Ой, ну, как-то даже неловко. Ничего, ничего. Боже мой, какая прелесть. Приходите к нам еще. Да. Собственно говоря, уже пришел. Ой, Свет, привет. А ты чего с сумками? Я уезжаю. Ну, хочу тебе кое-что сказать. Мне Андрей все про тебя рассказал. Ну, ты проходи, давай поговорим. Нет. Я думала, что ты мне помочь хочешь, а ты смеялась надо мной. Вы... Жестокие и злые люди. Как... Вся ваша Москва. Запомни, все, что вы мне сделали плохого. Обязательно вернется. Боже мой, за что мне это все? Полина, тебя никого нет, кто квартиру сдает. Я из дома ушел. Ты все правильно сделал. Тем более после того, что мы видели. Никаких сомнений быть не может. Я одного понять не могу. Почему она не признается? Вот зачем отрицать очевидное? А? Ну, это же чушь какая-то. Зачем это надо? А с квартирой, ты не переживай, у меня есть один знакомый агент, я... Прямо сегодня ей позвоню. Агентство закрыто по всем вопросам. Как это закрыто? А как же у меня там вещи остались? Фотографии Дениса? Ну, вещи они отдадут. А вот зарплату… А, вот! Так, бежим, вот а у нас порвут как тузик зигрелку. А, спокойно! Спрей. Спокойно! Дай. Спокойно, я отвариваю! А ну, сейчас общение не вы успокойтесь! Извините! А ну-ка, стоять всем! Думаешь, Стеклов выкрутится? Думаю, пора искать новую работу. Я, кстати, уже начала. Да, тебе проще. Тебе хоть родители с Егором помогут. А я одна. Тяжело мне будет с ребенком устроиться. Неужели Петр не поможет? Обязан. Лен, с ним вообще бесполезно разговаривать. Особенно сейчас. Так что чем быстрее найду работу, тем будет лучше. Ага, вот вы мне и попались. Бегите прикрою. Да ты знаешь, нужно сначала вещи перевести и купить кое-что. Я думаю, я здесь надолго пришвартуюсь. А что ты с квартирой решил? я решил ее не делить. Пускай Надя с Денисом живут, он мой сын все равно ему еще достанется. Петь, mm? Надя разрушила вашу семью. Денис не остался. Алименты, квартира. Я немного. Вот видишь, она тебе еще будет указывать, когда видится с сыном. Полина, ты перебарщиваешь. Надя на это не способна. Ты не знаешь женщин. У нее все. У тебя ничего и кредит. Они с любовником просто смеются вот так. Ладно. Посмотрим, я еще ничего не шучу. игру возьмете? Конечно, мам! Только немножко попозже. Мы сейчас с мамой поговорим. Хорошо? Да. Как главная собственная квартира, я хотел бы ее продать. Не волнуйся, ты получишь Хорошо. Но эта квартира не принесла нам счастья. Надо еще не все. Я хотел бы, чтобы после развода Дениска остался со мной. Но это невозможно. Это не больно? Ты сама во виновата. Но ты этого не делаешь. Конечно, решение будет принимать суд. Но в силу перечисленных моих обстоятельств, я думаю, что он будет на моей стороне. Петь, ты можешь забрать квартиру, все что угодно. Ты избирай меня, сын. Оставь мне Дениса, пожалуйста. Най, зачем тебе Денис? У тебя романы любовники. Я перед тобой ни в чем не виновата. Ты когда-нибудь это поймешь. Оставь мне Дениса. Он единственное, что мне осталось. Петя. Никогда не жаловался? Нет, что-то с сердцем не так Я же сказал, пока не можем диагностировать Подождите Я одного понять не могу Почему она не признается? А? Вот что это за слиное упрямство? М? А какое это теперь имеет значение? Тебя впереди ждет новая счастливая жизнь Да. Что случилось? Что? Где вы сейчас? Что такое? Диктуй адрес, я сейчас приеду. Теперь в садик не пойду. Ничего, Денис, тебе все равно садик не нравился. Как вам что врач говорит? Да он лучше, они диагноз не могут поставить. Ладно, я пойду, не буду вам мешать. Мам, не уходи, пожалуйста. Хорошо, хорошо, я останусь, ты не волнуйся. Мам, пап, я хочу раскрыть вам ужасную тайну. Я в саду целовался с девочкой. <смех> Молодец Какой-то у нас уже большой Никакой патологии мы не обнаружили Сердце здоровое Это самое главное Тогда что это было, доктор? Мое мнение, у мальчика невротический синдром Он и вызвал спазм дыхания А чем вызван этот синдром? О, он повторится, может? Как правило, синдром возникает по причине острой стрессовой ситуации, в которую попадает ребенок. Соответственно, чтобы не допустить рецидива, надо ее не допускать. Доктор, у нас сейчас с женой очень сложный период. Мы, мы разводимся. Это могло спровоцировать стресс? Разумеется, отношения в семье важнейшая часть психоэмоциональной сферы в жизни ребенка. Короче говоря, дорогие родители, Разберитесь друг с другом и поберегите вашего ребенка. Недельку он полежит у нас в нейрологии, а уж дальше вы сами постарайтесь. Больница. Это мы во всем виноваты. Послушай, давай подумаем над тем, как мы будем жить дальше. Я делаю все, чтобы мой сын был здоров. Надя, ты меня прости за этот разговор на кухне. Я погорячился, я не знаю, что на меня нашло. Конечно, Дениска останется с тобой. Это без вопросов. И я хочу, чтобы вы знали, что бы ни случилось, вы для меня самые близкие люди. Винят, я виноват. У меня сын в больнице, и я в этом виноват. Я бы на твоем месте этим районным врачам вообще не доверяла. Стресс у них виноваты. Хочешь? Послушай, хочешь, я найду хорошего врача, и мы покажем ему Дениску. Найди. Ну там врачи хорошие. Святое семейство. И как долго ты готов вот это заморожать? Сколько понадобится? Пить. Я понимаю, сейчас не самое время, но я должна тебе сказать. Самый, самый любимый человек на Я понимаю, что тебе сейчас очень трудно. Я который тебе помогать. А я сделаю все для того, чтобы ты. Для Ты думаешь, я слепой? Ты думаешь, я ничего не вижу? Ты красивая, хорошая, ты добрая. Я не представляю, как бы я справился без тебя со всем этим. А в чем же дело, милый? Я не хочу тебя обманывать. Я не люблю тебя. Прости. Дело не в тебе. Это мне сейчас не до любви, понимаешь? Ну ты же, ну, ты же все видишь. Привет, Надюша, Привет. Это и есть у сюрприз? Частично. А, вот ваши вещи из офиса. Спасибо. Да, мои. А вот ваша зарплата с компенсацией за незаконное увольнение. Владимир Геннадьевич большой специалист по защите прав граждан от всяких жуликов. У них сын даже свою фирму, представляешь? Спасибо вам большое, мне сейчас очень деньги нужны. Лена мне все рассказала про проблемы с вашим мужем. Давайте мы вас подвезем и по дороге поговорим. Мы вас в обиду не дадим. Хорошо, Среды. Спасибо. Да, это тоже вам. Мне? Бежите. да. Ой, спасибо большое. Как ты успела? Хорошая? Да просто мечта, а не мужчина. Поэтому действовать нужно было быстро и решительно. Подробности потом. Пошли. Пойдем. А где Полина? Не знаю. Сказала, вроде, что идет. Давно ушла? А, где-то полчаса назад. Клиент нервный, поэтому эту машину нужно починить в первую очередь. Давайте. У нас проблемы на ровном месте. Это в курсе, что Денис попал в больницу? Нет, а что с ним? Да Какая-то ерунда на нервной почве, но… ведь ради здоровья сына хочется забыть, простить и изображать. нами счастливую семейку. Черт, а? Окей, Все не вовремя. Вот именно. Так что, если ты не передумал, времени у тебя немного. Да понятно. Ничего, я им устрою счастливую семейку. Ты нашел заключение экспертизы. Давида Черветы мечтает. Дима, но у Полины я не могу ее найти. Посмотри в ее компе. Времени нет совсем. Хорошо. случится. И вся работа встала. И теперь в все окей? Черт. Да, я нашел заключение. Угу. В твоем компьютере. И нашел еще кое-что. Что? Проект предоносится. Слышала такого? Пошла вон. И если когда-нибудь ты встретишься на моем пути, или на пути моей семьи, я тебя убью. Надь, я сейчас приеду. Это очень важно. Дело в том, что я идиот. Ну а подробности при встрече. Спасибо. Это ты? Андрей, что тебе надо? Тебя. И только тебя. Наше прошлое нас не отпустит. Уходи сейчас, Петр придет. Полина развлекается. Отпусти. Меня. А ты, нет, сегодня ты меня выслушаешь. Сегодня у нас особый вечер. Вечер, когда прошлое становится настоящим. Андрей, пожалуйста, уходи. Сейчас правда придет Петр. Хочешь, с тобой потом встречусь. Андрюшка… Нет! Сегодня. Сегодня и никогда. Где у тебя стаканчики? Не знаю. Андрей, что ты делаешь? Это наша венчальная чаша. За нашу вечную любовь. Вечную, бесконечную. Я не буду пить. Пей. Если ты не уйдешь, я сама уйду. Нет. Никто никуда не пойдет. А? Музычку. Позвольте пригласить вас на танец? Я подверг рады, что ты пришла. Это стал угрожать, нам выразился. Все, все, все. Все. Все, вперед. Я тебе не почему вреда больше. Вс. Алло, полиция? Хорошо, что все закончилось. Твою сестренку дадут Не, Денис, но ну она же маленькая еще. А вот когда их с мамой выпишут, вот тогда ты с ней сможешь поиграть. Ой, я так жду. Я очень рад, что у меня теперь есть сестренка. <laughs> привет, смотри, мама. Мам, привет! Здравствуйте, мои хорошие. Как вы там без меня? Соскучились? Скучаем, Надюш, скучаем. Ждем-не дождемся, когда вас с малышкой выпишут. А вот и малышка. Смотри, смотри, смотри, твоя сестренка. Это моя сестричка. Смотри, какая она маленькая. Папа, она клуба она похожа на тебя или на маму? Я думаю, она похожа на тебя. Правда? Mm -hmm.